Доброго времени суток, джентльмены и, возможно, леди. Сегодня мы посмотрим продолжение миссии А, которая провалилась. План Б. Вперед! Привет! Поехали! Ну хоть план Б уже должен сработать, такого плана у них в предыдущей серии, насколько я помню, не было. Они просто решили отстреливаться, помнишь? Мг. <таспорядок> ну а что теперь? Ну, дамочка была устроена очень решительно. <смех> так. Люб. Это? это маскировка, это, типа, ему делают, что он заражен Видишь, типа, у него волдыри такие рисуют mm. Так Типа, чтобы вонял, как зомбак <смех> И перец прям Да, чтобы чихал, что ли, А, чтобы глаза красные были <смех> Что, за своих поняли? <смех> да <смех> А если не попутает? Надеюсь, что нет, они поумнее будут Слушай, бедняга, то есть у них есть обоняние, они почувствуют, что он воняет. Mm -hmm. Еще так хорошо уклоняется быстро. Mm -hmm. Господи, бедняга. Он не видит, куда едет. Да, у него просто все все глаза в перце. Кажется, доктор просто решил поприкалываться над ним. Оба. Так он просто мимо проехал, что ли? А, вот он, приехал. Она сейчас вынюхает его и задохнется, мне кажется. Фу, типа, прощай. сваливай отсюда, а ты думаешь, что свой. Видишь? Она не поняла. Они же его пустили специально. Помнишь, там остался на крыльце... А, что-то такое было Да, и они хотели, чтобы кто-то должен был пройти и схватить тихонько Помнишь, мы предлагали подкоп сделать, прорыть там Какой-то антидот Да-да-да-да, и вот он, типа, видишь, превратился как бы в зомби Она его типа, ай, проезжай, ладно И вот сейчас он поехал тихонечко его воровать Типа, растил не получилось, значит, надо хитростью Конечно, было сразу так планировать Ух ты, мощненько Сейчас она будет злиться дико Убийцы. Давай камикадзе повар. Сейчас как раз опачки раз распилил. А, они хотят ее прям поймать? Слушай, так они ее вылечить хотят, получается. Да ладно. Ну походу, потому что это дама. Дама Серса, Дама Серса. они решили ее не убивать, наверное. Или нет? Или они просто ее обездвижили, чтобы спокойненько попасть по ней? Ой. Да, видимо, все-таки решили убить. Каким-то атомным взрывом. Так, это атомная а а а а а а а бомба. Тогда к чему тот чувак был, который отправили Задница. Ну, это же план Б, видишь? Они не смогли ее убить. Друзья, они сейчас просто убивали его. Правильно? А к чему тогда был тот да. чувак, который отправили за антидотом? Ну, смотри, это план Б. То есть, если я вдруг не смогу... Сейчас был не план Б а просто стрелять. Ее. То есть план Б сейчас еще еще нет. Ну, я думаю, что план Б это было замаскировать... Э, кто там поехал, я забыла из персонала? чувак, поехал. Да, получается замаскировать его... А, этого, Квас, Квас. Да. Замаскировать Кваса чтобы он проник за антидотом. А они будут пока отвлекать, получается, и пытаться убить параллельно но, всех но этих монстров. Вы... И на случай, если вдруг не получится их убить... Пока в этой серии план Б как бы еще не был. Я думаю, что не до конца осуществился. Будет план Б сработать, когда они получат антидот конкретно и всех вылечат. Значит, будем смотреть план Б в следующей серии. Не забывай подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А если ты уже подписался, то красавчик!